Всем привет! Украинская певица Алина Гросу, которая засыпала сеть общими фото с российским актером Романом Полянским, прокомментировала их возможный роман. В Instagram Stories Алина дала неоднозначный ответ на вопрос об отношениях с Романом. «Вы с Романом пара?» – написала одна из подписчиц Алины. «Ответ не очевиден», – отреагировала Гроссу. Она также добавила новое черно-белое фото с Полянским. После болезненного развода Алины Гросу с мужем, российским бизнесменом Александром Комковым, артистки стали приписывать роман с актером Романом Полянским. 25-летняя исполнительница не опровергает, но и не подтверждает роман с коленой по цеху, однако 37-летний мужчина Частый гость на страницах в социальных сетях Алины Гроссу. На днях выйдет премьера песни Алины в дуэте с романом. Об этом Гроссу анонсировала в своем инстаграм. Свой пост певица сопроводила серией фотографий с Полянским. В комментариях подписчики «Звезды» оставили сотни восхищенных отзывов по поводу будущего дуэта и премьеры песни. Также фолловеры отметили, что Алина с Романом невероятно красивая пара, и публика с нетерпением ждет их свадьбы.